Смотрите, подсветочка, здесь подсветочка. Я себе придумал дело, ребята. Молоко мне нужно на утро кашу сделать. Тоже вам снимать, пока я работаю. Я уже забыл, что я снимал, что для вас интересно. Нифига себе. Тачка, да, ребят, как вам? Вот такой вот камару 69-го года. Ну что, друзья, первый день после месячного отпуска, даже больше месяца я отдыхал. Первый день выезжаю, приехал к клиенту. Здесь я в принципе уже был. Я вспомнил этот адрес. Сейчас буду забирать отсюда комара. Первое авто пошло. Вот такой вот комара 69-го года выпуска. Пойдет он в Миннесоту, видите, ребятки, я за выходные здесь все починил, металлическую полосу заменил, смазал все полозья, как вы видите, прибрался, ну, в общем, все аккуратненько сделал, все красиво, надеюсь, что никакие трудности беспокоить меня в процессе моей работы не будут, а там посмотрим, немножко подкрасил вот здесь, красоту, короче, навел, это мусор надо выкинуть, в общем, кидаю ее на самый нос вперед и едем за следующими, 6 машин уже, ребята, 6 готовы, еще осталось 5 и выезжаем. Помните, установил удобное Все Вот эта машина шла на open трейлер, на открытый Но она по хорошей цене идет, поэтому мы ее забрали Клиент очень удивился Говорит, о, классно, у тебя крутой трейлер Ну что, приехал я загружать четвертую, ребята, машину Lotus Elise какой-то, 2002 по-моему года. Где-то вот здесь, кажется, я его забираю. Пожалуй, здесь остановимся. Ага, он гараж открыт, отлично. Так, сейчас бросаем вот эту малышку. Вот в это место. И все, и поехали еще забираем сейчас Тесла, ребята, Model X и Subaru Impreza. Круто, Model X, ребят. А как ты закрываешься? Так? О, нормально, да? Так, а как ты едешь? Может, сама и доедешь? Нифига себе у нее окно, смотрите, ребятки нифига себе. Тачка, да? Ребят, как вам? Как вам такой Илон Маск? Неплохо. Что я не помню, чтобы я такой забирал. Model X. Вот это телевизор здесь сзади. Так. Что там по зарядке? Нормально все? Сейчас как-то нам надо ее вместить. Непонятно пока, как вместить. Нормальный такой корабль, как трак. В общем, ребятки, в Тетрис играем. Ауди А4 у меня здесь стоял, Я ее кинул наверх. Поднял рампу на всю вот эту. И надеюсь, что сейчас сюда вместится у меня сначала вот этот Ford S какой-то там, Кьюга, короче, по-российски мы будем называть его, а потом Тесла. Такой план. Поехали пробовать. Так, надеюсь, что вместилось. Пойдемте посмотрим, жопа не торчит ли. Притык. А вот над ней мы поставим уже, будем думать, что над ней стоит. Ребятки, я приехал забирать Subaru Impreza. Клиент сказал, что он ключи оставит где-то внутри. На драйвы я говорю, это припаркует. А, вот она, Субар Impreza. Теперь дилемма, ребят. То ли мне оставлять Тесла внизу и пытаться наверх Impreza кинуть, то ли совсем все переворачивать, все машины вытаскивать, пытаться каким-то другим образом все это дело вставить. Потому что Тесла огромная, конечно, машина. Ну, ладно, для начала сейчас сделаю инспекцию клиентской тачки. Клиента нет, поэтому без него под видеозапись. А дальше разберемся. Подходим. Открылось. Сели. Закрылось. Понятно? Вот так. Так, еще дверь можно.. А, вот. Принудительно открыть. Принудительно закрыть. А вот это что такое? Вверх. ой ой Там смотрите, как дверь открывается. Нифига себе. Самолет. Самолет. Самолет закрывайся. На парковке так тяжело будет вылезти из машины, получается, да, ребят? Ну ладно, поехали. Не знаю, умеется, не умеется, что-то мне как-то боязно. Блин, почти влезло, ребятки. Пойдемте посмотрим, что там получилось. Придется на колесики спускать, все-таки верхние тачки. Так, здесь почти отлично, а дальше ехать не хочет. А здесь полтора фита надо. Вот так, ребята. Загрузился полностью, сегодня я начал загрузку где-то с 10 часов, и вот сейчас время у нас 6.42, 7 часов, с 10 часов, 17, 10, 7 часов мне ушло, и все это в пределах 300 километров где-то я в округе собирал. В принципе, я думаю, что нормальный результат, да? А теперь меня ждет 2 дня где-то без остановочной трассы. Особо показывать нечего, но я буду стараться. Вас как-то развлечь, поехали! Вообще интересно получается, вот я сейчас ездил в Турцию когда, и публиковал ролики из Турции. Я вижу и по комментариям, и по сообщениям в личку, что вам ролики о путешествии в Турции не интересно Вам интересна моя работа, моя деятельность в Америке. Вот как классно, да? Я думал, наоборот, поеду куда-то в новое место, это будет интересно, так же, как и мне. Но вы, наверное, много где были, а я удивляюсь, потому что впервые выехал за границу, куда-то кроме Америки. А и, и России, собственно, больше нигде не был. А сейчас для меня дилемма. Что же вам снимать, пока я работаю? Я уже забыл, что я снимал, что для вас интересно. Ну Короче, напишите в комментах, буду на чем-то делать акцент. А пока я еду на стоянку, сегодняшний 11 часовой рабочий день закончился, еду отдыхать. Итак, ребятки, спустя 2,5 дня поездки я приехал в город Гейлорд называется. Миннесоти. Сейчас я здесь выгружаю Camaro Шевроле И едем дальше выгружать вот этот SUV Ford синий. Там клиента не будет. Он будет только 6 числа. Ну, короче, через неделю. Поэтому я ему и его около дома сгружу и ключик спрячу. Он так сказал клиент. А пока подъезжаем к первому клиенту. В общем, чтобы не достать вот эту машину. Камара. Мне пришлось выгружать Теслу и Форд. Но комара заводится, отказывается. Подключил джампер свой, а он нифига. Вообще ничего, ребят. Вообще звука никакого не издает. Может что-то какой-нибудь бензонасос отключен как-нибудь хитро. Да нет, ничего не работает. Странная фигня. Ну ничего, хотя бы, хотя бы Коробку на нейтралку ставится, так что сейчас поставим, пускай выталкивает. Valley, Ребятки, приехал машину доставлять, вон там клиенты дом. А где что-то на темнотища, пожалуй, наверное, встану я все-таки вот здесь на дороге, мне кажется, безопасней, вы как считаете? Потому что туда ехать что-то как-то вообще страшновато, честно говоря. Вот здесь, наверное, встану, аварийчик включу. И отлично. Пойдемте. Надо выгрузить Теслу, а потом отдать Форд. Вот она машина. На всякий случай ее осмотрим. Пыльная, но без повреждений, да? Оставляю около дома клиента. Вроде бы это его дом. Вроде бы тот дом, ребят, клиент будет только через три дня. Свет, правда, горит у нее странно. Давайте чуть ближе еще подъеду. Сказали, что бросить почтовый ящик. 6785 дом нам нужен. Вот она тачка, вот 6785. Наверное, сюда и брошу, что делать. Вот. Перед выездом все лампочки починил. Смотрите, какая красота. Наверху 4. здесь аваричка все четко. Здесь сверху, смотрите, раз, два, три, 4, 5. И одна красная сзади должна быть. Все четко, все горит. Можно ехать дальше. В общем, ребятки, сегодня у меня выходной, автосалоны закрыты, доставить машины не могу. Поэтому вот я чем занимаюсь. Вот это стояла в середине, я ее выгнал. В конце, на втором этаже стоял Лотус, вот там. Я его тоже выгнал, поставил вниз. Естественно, Теслу выгнал и Субару, которая стояла вот здесь. Сейчас я все это дело буду перекантовывать. Для того, чтобы мне удобнее было завтра их все отдавать. Завтра с утра забираю одну машину, кидаю ее наверх. Все идет своим чередом. Так, осталось две машинки загрузить обратно. И можно отдыхать. Сегодня поеду, наверное, в отель. Накопились некоторые дела за компьютером, поэтому раз у меня выходной, то пусть он будет до конца выходным. Ну что, вот такой вот отель. Завтрак включен, сказали. Забронировал на букинге. Вот мой грузовик. Пойду заселяться. Вот такой, ребята, номерок. После Турции, конечно, я удивляюсь ценам. Удивляюсь, как вообще такое может быть. Вот этот номер стоит около 70 баксов. 70 баксов. На букинге, был, ну, видимо, новенький. На букинге было написано, что breakfast включен. А оказывается, ничего не включено. Я говорю, где breakfast? Ну, у нас нет. Я говорю, что у вас написано тогда? Кухня, все дела. Представляете, ребят? И в Анталии я жил. 25 баксов, all inclusive. Все, что хочешь. Еда, питье. Да, ребята, отдыхать после такого путешествия в Америке уже не захочется. Так что буду планировать следующее путешествие. Блин, самокат, ребята, конечно, эта тема здоровская. Смотрите, подсветочка, здесь подсветочка. Все четко. А что еще делать? Вот я сейчас, ребята, в деревне. Это небольшой город. И здесь реально нечего делать вечером. Ни кафешек никаких, нифига ничего нету. Поеду кататься, что просто так. Не пешком же ходить вокруг. И на самокате все интереснее, правда? Зарядил его. Несу сейчас с горочки Исследовать Какие-то детские площадки Барбекю зона Короче, кайф, просто кайф И не надо в аренду брать, помните, я был в Чикаго, я брал в аренду а аренда стоит как автомобиль, как на такси доехать 10 баксов, 10 баксов Он стоит 400 или сколько, 450, не помню, по чем взял Безлимитно, гоняешь себе Еду сейчас где-то 25 км в час Я себе придумал дело, ребята Молоко мне нужно на утро кашу сделать Поэтому... Еду за молоком, слушаю музыку. Кайф! Уточки, уточки, уточки. Давайте, давайте быстрее. Ну что, молочко купил? <coughs> Валгрин. Теперь поеду домой, положу его, потом дальше кататься. Ребят, хочу подключить колонку, но пока не знаю как, пока не научился. Свет включил, а как колонку включать, не знаю. Там он есть такая, поэтому слушаю пока так. Так, где-то там моя тачка пипикает, слышите? Сейчас найдем. В общем, ребят, с утра пораньше приехал в автосалон Субару забирать Фубару, Субару трек 2021, 2021 года, ребят. Где-то тут она стоит. Сигналит. Сейчас найдем. Быстренько осматриваем, загружаем. И поехали дальше. Сегодня по плану очень много дел. Нужно все успеть. Вот эта да, машина? Или вот это? Блин, вот это. Черт, она большая. Как мне ее уместить? А, это не очень хорошо. Ну ладно, как-нибудь пытаться забирать ее. Деваться некуда. Короче, ребятки, я решил так, видите? Тесла я выгнал, оставляю ее здесь в автосалоне вместе с Субару. Сейчас я ее не забираю, еду отдавать другую Субару, импреза. Здесь буквально 8 минут. И тогда уже, как ее отдам, вернусь и загружу сначала Субару, а потом Тесла. И едем выгружать уже Лотос. Примерно вот такие вот, ребята, дела. Ребятки, вот я и вернулся. Удобный краник. Чик пошел спускаться. Каким-то образом мне надо сейчас уместить на первый этаж Subaru и Tesla. Tesla умещу, а вот Subaru конечно проблемно. Сейчас будем что-то мухлевать с вами. Так-то она не особо высокая, но вот этот багажник, конечно, мешает. Совершенно новая. Пахнет даже новой тачкой. как думаете должна вместиться нет здесь то пройдет я переживаю за вот эту часть выше она уже не поднимается будем пробовать что делать по моему практически идеально сейчас еще вот эту сторону рампа подниму и все четко крепим и погнали дальше так доставил тачку В целости и сохранности юбка это конечно мне сильно мешало. Я там платформу целый из досочек выложил. Ну, огонь. Пойду загружать обратно вот эти две малышки и поехали. Итак, ребятки, приехал я в какую-то деревню забирать дочь. Вон он, видимо, стоит, ждет меня уже. Очень быстренько мне отдали тачку. Быстро ее осмотрел. Всегда бы так, ребятки. Сейчас надо выгнать Тесла и эту машину на второй этаж кинуть. Там ей место. Совсем забыл камеру, е-мое, ребята, чуть не въехал. Сел в трак. Одну камеру уже потерял, поэтому сейчас внимательно слежу за камерами. Тесла большой автомобиль, поэтому за него хорошо платят. Но и муки с ним было много, ребят. Как вы помните, я его постоянно выгружал. Постоянно. Но зато заплатили почти как за две машины обычных. Так, ребятки, привез Audi A4 в автосалон. Прям впритык успел. Время без 10, 8, а 8 закрываются. Сейчас надо кому-то ключики отдать. И эту Audi. Отдал мужику Субару. Я даже не стал плед снимать, ребят, с крыши. Сейчас все равно загонять. Додж. Давай, мужик, уезжай. Короче, забираю Ford Mustang 1970 -го года. Закреплена, можно поднимать. Процесс пошел Смотрите, ребят, какой здесь багажник Вот так все ограничено такой вот нержавеющей трубой А здесь деревянные ставочки, чтобы можно было сюда сумку положить Поднимаем ее на второй этаж Она идет, ребята, во Флориду Сейчас я нахожусь в Чикаге или Нойс Чикаго Поеду во Флориду В сторону Майами давно там не был Так, ребятки, я приехал на Одесса, аукцион. Обычно здесь машины все люди забирают, а я отдаю сюда. Видимо, будет играть они. Сдавать ее. И продавать. Вот это dos Challenger Казал, что поставит за джипом он затем. Вообще быстро, ребят, быстрее, чем участников показалось. Так, ключ, где ключ, где ключ? Ключ он мне не давал. А где же ключ? А, ключ у меня в траке, блин, пойду ключ достану и положу сюда, так, отфоткаю тачку быстренько, то есть представляете, ребят, ключ в траке лежит, а он достал его, лазер этот, отлично, интересно, они здесь расписываются за то, что они получили его, интересно, ребят, как это работает, вот частник отдал машину свою, видите, номера снял, и у всех они сняты, видимо, с учета снял или как? И выставил на аукцион. Так, ключ бросаем здесь. Все. Очень просто. Итак, ребятки, я приехал за mercedes GTR 2008 года. Это такая маленькая малышка, двухдверная, по-моему. Чикаго Мотор. Здесь я уже неоднократно был. Вы можете вспомнить по видеороликам, а может не вспомнить. Погода просто шик. Парковочка есть. Все. Отлично. Настроение прекрасное. Иду заб забирать свою машину. Нормальный таких у них салон. Ух ты, вот эта тачка, смотрите, какой у ней. А вот моя вот эта я забираю сейчас. Просто, ребят, тачек на несколько миллионов долларов. Смотрите, каких у них тут нет. И Ferrari, майбухи, мерсен, пехи. Жесть. Денег. Сейчас загрузим, ее, ребятки, самый нос. Он туда вперед. Это прямо ее место. Она низкая, маленькая, супер удобная. Ключ один, да? Он вот здесь лежит. Окей. Отлично. Можно, конечно, еще в принципе вперед, но я думаю, достаточно, да, ребят? Как считаете? Ребята, сегодня реально по одним и тем же местам старом разъезжаем. Помните, я сюда зимой приезжал? Здесь вот снега было по колено, я перебегал. Теперь-то я знаю, как сюда подъезжать. Я подъехал за Dodge Challenger Нужно его забрать, где-то он здесь рядом стоит Сейчас посмотрим Блин, наверное, зря я сюда заехал Я прошлый раз видел, здесь трак стоял Я сейчас ошибку совершил Думал, что он здесь стоял, потому что здесь место Есть, а здесь, оказывается, места нет Придется задом потом корячиться Ладно, что делать, буду корячиться Итак, ребятки, перепарковался вон туда Для удобства А вот Dodge Charger, который я сейчас забираю